Занимательные истории. Все началось с того, что. Предупреждение. Автор ленивого задницы и поэтому приятного просмотра. Это произошло в далеких 90-х. Из космоса прилетела девочка, которая умела кидать людей через бедро и отжимала хлеб. А по ночам превращалась в Сэларму запугивая гопников. Ладно, это была простая девочка из Духа Сибири, которая имела имя на букву Я и звать мы ее будем Янас. В детство часто она не выходила гулять. Эй, идем кататься на крышке гроба. Извините. Эй, ты там. Пойдем погоняем на снегоходе. Интересно, на крышке рисовать толстых мужиков. Ты когда-нибудь гулять выйдешь или нет? Сейчас дождь, ураган, град, самое то, чтобы гулять. Никто не знал, что она там делает. Но она работала тайным агентом, спасая мир. В Барби. Пока и не заметили и не выпнули из дома.